привет космическая еда вы думаете я космонавт нет просто на земле сегодня пища становится все более суррогатной выращивается все более в теплицах чем на природе и соответственно те кто ее употребляет надо что-то с этим делать, разбираться. Многие это уже поняли и используют вот такую вот космическую еду. И я решил записать ролик о том, что находится у меня за спиной и почему сегодня я все больше употребляю этой еды. Сегодня уже много людей разобрались с тем, что нужно что-то с этим делать и покупают некоторую космическую еду хотя тоже не космонавты и в космос не собираются и они умеют это выбирать к сожалению не всегда по цене и качеству а потому как они рассказывают и рассказывают сегодня очень много рассказчиков о том какая еда самая лучшая я как-то смотрел в интернете пытался найти запутался в конец и понял, что искать проще, разговаривая с теми людьми, которые как-то сопоставляют свои рассказы с логикой. Моя логика очень проста. Я не разбираюсь во многих этих вещах, как они сделаны в составах, и в том, кто их сделал и как. Но зато я хорошо разбираюсь в людях, которые в этом разбираются. Поэтому я иду за теми людьми, которые пользуются, уже давно этой продукции, и я смотрю, куда они идут, и раз они такие умные, значит, и мне туда надо. Вот. А для вас, для людей, которые уже что-то с этим начали разбираться, я хочу показать одну очень простую вещь. Здесь, если вы живете в Таревьехе, даже доставка будет бесплатная в Испании. Если вы живете в любом другом месте, скорее всего, вы сможете пойти на склад в своем городе, а спросить, где этот склад, сможете у меня, и взять продукцию, которая по качеству сегодня, ну, по моим меркам, намного выше то, что я пробовал до сих пор, а пробовал я очень много разной продукции, а по цене намного ниже. Вы скажете, что такого не бывает. К счастью, такое, во-первых, бывает, и это не единственный пример, но почему такое качество высокое, это вопрос научной базы, которая работает на созданием эти, этой продукции, с этим, если захотите, тоже разберетесь. А цена такая, потому что, во-первых, это российская продукция, сегодня ну большинство из этой продукции российское, производство и производство. Выращивается она, это в основном Алтайский край, там производство, ну и многие, многое сырье берется именно в тех экологически чистых местах, которые в России намного больше, чем в других странах, я имею в виду страны Европы. Поэтому цену вы можете посмотреть здесь, на этом сайте, и я предлагаю сравнить с тем, что вы уже покупаете, такие вещи, потребляемые, как спирулина, лицетин, Q10, рыбий жир, ну и прочее, там цинк, селен, все минералы, которые сегодня очень многие люди ищут. Если вы уже озаботились поиском такой продукции, то я предлагаю на сайте зайти, сравнить цены с тем, что вы покупаете. А по качеству, я думаю, вы сумеете разобраться, попробовав то, что вы покупаете и это. Я знаю, что во многих компаниях эта продукция в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем у нас сегодня. И это неспроста. Компания сегодня, большинство, работает над тем, как сделать продукцию дороже и обучить людей, которые умеют ее продавать. Более того, чтобы вы не разбирались с другой продукцией, там вам будут рассказывать о том, приводить примеры совершенно Бессмысленные, но они будут, в принципе, очень убедительны. Например, вы знаете, что такое разница между Мерседесом и Жигулями? Вы скажете, ну, конечно, знаю. И вам скажут, вот у нас Мерседес, а там Жигули. Но пока вы сами не попробуете, может быть, у нас Мерседес, а у них Жигули, вы же этого не знаете. Поэтому я предлагаю делать то, что обычно... Как вы выбираете яблоки? Вы же не приходите, не слушайте рассказчика, который рассказывает, что яблоки самые лучшие на базаре. Вы пробуете у одного, у другого, у третьего, а потом выбираете оптимально, где совпадает качество и цена для вас и пользуйтесь такой продукцией. Если вы так выбираете, то здесь вы сможете сделать то же самое и выбрать для себя качественную и недорогую, не такую дорогую продукцию, как сегодня есть на рынке. Соки нони у нас появились недавно. Если вы когда-то пробовали соки нони, я сейчас погуглил и обнаружил, что цена сока в нони от 20 евро и выше. У нас он стоит 13,50. Это много компаний выпускают. Есть компании, которые по 50 продают вот такую же бутылочку. И у всех он, он, он оригинальный, а у других он плохой. Повторяю, пробуйте сами, и вы сами увидите, что есть действительно оригинально, а что плохое именно для вас. Те, кто покупает дороже, ну, ваши деньги, я не могу вам сказать, что с ними делать, тратьте их на дороже. Но те, кто хочет все-таки покупать и не переплачивать, у вас есть возможность зайти на этот сайт, повторяю, и посмотреть цены, один раз заказать дешевле, в любом городе, где бы вы ни жили, скорее всего, вы получите прямо в вашем городе, независимо это в Европе, в России, Украине или Америке. Поэтому проверяйте, пробуйте и получайте то, что действительно вас будет делать здоровым, но не разрушит ваш бюджет. И, естественно, не испортит вам настроение, потому что узнать потом, что я покупал или покупал столько в три раза дороже, это грустно, если потом когда-то попробуйте. Поэтому пробуйте прямо сейчас. Я вам желаю, чтобы хорошее настроение сопутствовало вам, поэтому вы можете его исправить прямо сегодня. Зайдите на сайт, закажите, попробуйте. и я собираюсь записать видео по каждому из этих продуктов, чтобы тоже рассказать, потому что продукты сами о себе не рассказывают. Следовательно, я расскажу о том, что тут есть, какого качества. И это будет отдельно о каждом продукте. Подписывайтесь на канал, если хотите знать об этом подробнее. Ставьте лайк, если понравилось видео. Продвижение канала тоже от этого будет зависеть. И находите то, что действительно для вас будет ценным но не превышать ту рыночную цену, которая сегодня существует. Всем хорошего настроения. С вами был Александр Волин.